Всех приветствую любителей мобильных игр. В этом ролике я расскажу, какие и где можно скачать моды для игры Friday Night Funkin' на телефон. И сразу скажу, если из этого ролика ты себе присмотришь любой мод и соберешься его скачать, то тогда сразу удаляй Friday Night Funkin' со своего устройства. Ибо если у тебя есть уже игра на устройстве, то тогда моды не скачаются. Ну и по традиции, байт на лайк. Лайк, если ты любишь лето. Погнали! Ну а начну серию с мода под названием «Неон». Тут, в принципе, название мода говорит само за себя. Данный мод проще всех, которые находятся в этой серии, однако я не скажу то, что это плохой мод. Нет, он действительно достаточно интересный. Данный мод заключен на том, что все текстурки игры перерисованы и выглядят так, как будто они светятся. Ну, в общем, данный мод это киберпанка на минималках. Ну и также в этом моде достаточно классная музыка. Мод действительно классный, но однако не будем много на нем заостревать внимание и сразу перейдем к следующему. Ну а теперь мой любимый мод. Ну а данный мод описывает первоклассника, который забежал на перемене в толчок после очень сложной контрольной поизо. Но если кратко про сам мод, то тогда тебе надо победить чувака, который всегда курит. Все время, когда ты поешь, он держит сигарету в губах. В общем, скажу одно. Мод очень сильно интересный, но и также, ребята, ни в коем случае не курите. Курение — это зло. Ну а следующий мод называется Вити. Витек это достаточно популярный мод в игре Friday Night Funkin'. Ну и естественно, раз мод популярный, то тогда он, конечно, выходит на телефонах. У Витька вместо головы есть бомба, просто взрывной. Ну а так мне нравится рисовка данного мода, однако мне не нравится, как поет Витя. Ну а так мод действительно интересный, но ну, и также приятно выглядит, поэтому я тебе рекомендую его скачать. Ну однако сначала досмотри ролик до конца. Ну а мы приступаем к следующему моду. Ну а теперь мод посвящен клоуну, который достаточно веселый и он любит попеть. Но хотя, как по мне, он поет не очень. Но во всяком случае, музыка данного клоуна достаточно качая. Но и в перемешку со всем этим он выглядит достаточно стремновато. Ну и естественно, фон. Данного мода достаточно мрачный Ну и по традиции скажу то, что Данный мод годный и... Его тоже я тебе рекомендую скачать. Ну а данный мод мне понравился тем, то, что у него достаточно яркая рисовка. Хотя сам стиль мне не особо понравился. Но однако плюс данного мода в том, что здесь достаточно тоже энергичная музыка. Ну а так как игра музыкальная, то и мода тоже должен быть с интересной музыкой. Ну и как ты понял, мод крутой, и я его, блин, тоже рекомендую тебе скачать. Ну и также уже идет третья минута ролика, а ты еще не... Не поставил лайк ну блин пожалуйста поставь уже лайк ну и последние моды для этого ролика называется x в начале все нормально мод как мод тебе надо победить всего лишь козла ну в принципе ну с каждым днем мы встречаемся с тем что нам надо победить козла пишите комментарии если же за ну и конечно хочу подметить то что даже в самом начале прохождения мода очень классная музыка Но если вы дойдете до конца мода, то там уже начнется полный трэш. Если кратко, то козел прям совсем сойдет с ума. Но концовка в этом моде просто, блин, классная, и поэтому я тебе тоже рекомендую скачать данный мод. Но лично мне данный мод понравился больше всех. Но это сугубо лично мое мнение, и поэтому пиши в комментарии, какой мод из всех, которые находятся в этой серии, понравился больше всего тебе. Ну и ссылка на скачивание всех этих модов, конечно же, будет в описании. Ставь лайк и пиши в комментарии, снять ли мне вторую часть. Ну а с вами был Чайок ТВ. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!